Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Сегодня у меня в гостях мой друг, который давно уже занимается йогой. И сейчас он нам продемонстрирует несколько асан и продемонстрирует ту суть, само содержание, для чего заниматься йогой. Мне тоже очень интересно, чему он уже смог научиться в йоге. Я думаю, будет вам тоже очень интересно. Добрый день! Привет, э, хочется сразу спросить, а почему ты решил заниматься йогой? И вообще, нет, давай лучше так, не почему ты решил заниматься йогой, а почему ты решил, что ты занимаешься йогой? Ну, потому что как бы это везде занимаются, я вот студент... Э, я понял тебя, а я не понял, почему твоя система, вот то, что ты делаешь, называется йогой? Почему это нельзя называть, например, Пилатес? Да, Пилатес этого вот тоже очень хорошая система, создана для восстановления физического тела, да, после ранений солдат. То есть это очень хорошая система, которая влияет полностью на все э, наши функциональные части. Да? То есть, не только внешние, я имею в виду руки-ноги, но также и на наши анадомические системы, например, эндокринная, нервная. Да, пищеварительная система, то есть пилатес это очень, ну, очень даже хорошая такая система. Но почему ты называешь это йогой? Ты какие-то специфические упражнения делаешь? Ну я делаю асаны, пранаямы делаю. Я понял тебя, да? Да, хорошо. Ну а ты не мог бы показать парочку упражнений, которые ты делаешь? Конечно, без проблем. Это, я так понимаю, виньясу ты сейчас делаешь. Да, да, это виньяса. Да, ты отлично делаешь виньясу, но я как преподаватель йоги, как инструктор по йоге, уж не вижу в этом движении каких-то черт, которые присущи йоге. То есть для меня это физическая, скажем так, гимнастика для тела. Почему? Почему ты называешь это йогой? Ну, как это, асаны были, mm. я тут делал асаны. Я понял тебя. Ну ладно, давай к этому еще доберемся. Давай, а как ты делаешь статические асаны? Э, ну, да любые. Ну, например, триканасаны. Ну, да, триканасаны. Продемонстрируй да, триконасаны. вот. И я так понял, ты считаешь, что это называется йогой, потому что э, триканасана звучит как-то на санскрите очень красиво, да? Ну, например, да. Ну, в частности, mm -hmm. да. Ты знаешь, мне кажется, либо ты этого не говоришь, либо ты не понимаешь, почему йога называется йогой. То есть йога – это такое состояние, это специфическое состояние сознания. Да, когда у тебя отсутствуют неконтролируемые движения в твоей голове. Ну, то да. есть, все, что у тебя есть, ты контролируешь каждый твой порыв, каждое свое движение в уме ты это все хорошенечко контролируешь и пытаешься через волю, да, то есть ты пытаешься через свою душу осознать в этот, в этот мир. Ну да. Ты, наверное, да. слышал такое понятие, как семиступенчатая система йоги по патанжали. Да, конечно, слышал, да. да. Да, это именно так. И вот то, что ты меня сейчас продемонстрировал, э, что это было? Э, ну, асана было асана. Да, я тоже считаю, что это было именно асана. И к сожалению, я считаю, что это было только асана и больше ничего. Но может быть, я скажу для тебя что-то новое и для вас, уважаемые подписчики тоже. Но когда вы занимаетесь йогой, то все эти семь ступеней они объединяются. То есть Йога – это не тогда, когда вы занимаетесь сначала нравственными и этическими нормами, то есть яма и не яма, а потом переходите на следующую ступень и занимаетесь асаной, то есть какими-то физическими упражнениями. Потом вы увеличиваетесь как-то там хитро в духовном уровне и занимаетесь пранаямой, то есть дыхательными упражнениями. Затем следуют медитативные техники, такие как пратихара, дхарна, дьяна и под конец, конечно же, самадхи. Друзья! Когда вы занимаетесь йогой, и чем отличается йога от других каких-то систем, от гимнастики, от пилатеса, от каких-то оздоровительных техник? А это отличается тем, что вы все эти семь систем делаете одновременно. То есть, когда вы делаете какую-то асану, Например, виньясу, да, то есть какой-то сет из асан. Когда вы делаете статические асаны, то у вас одновременно присутствуют и физические упражнения, у вас одновременно в этих физических упражнениях присутствует и дыхание, конечно же присутствуют медитативные техники и как квинтэссенция всего этого, конечно же, просветление или самадхи, так как это называется. Ну, допустим, друзья, самадхи это как бы уж совсем такой высокий уровень, но хотя бы концентрация на том, что мы делаем, должна обязательно быть. То есть, друзья, первое, яма и не яма, то есть мы чтем нравственные и этические нормы, то есть мы соответственно себя ведем в обществе и соответственно к себе относимся с чистотой помыслов. Мы делаем асану, то есть мы делаем манипуляции нашим физическим телом. Мы совершаем дыхание, то есть мы не можем не дышать, мы постоянно дышим, и мы осознанно совершаем пранаяму, то есть контроль праны, контроль жизненной энергии. И, конечно, сюда идет дхарана, протехара и дьяна. Что это значит? Это значит концентрация на чем-то. Я, например, советую вам концентрироваться на своих эфирных каналах, допустим. Давай продемонстрируй ту же самую Виньясу, как ты делал. Да, сейчас. Да, вот именно так. Смотрите, с каждым вдохом у нас энергия эфирного тела подходит наверх, и с каждым выдохом она опускается снова вниз. Снова проходит наверх, с каждым выдохом опускается вниз. Насколько глубоко вы можете сконцентрироваться, настолько больше и объемнее и, конечно же, большее количество каналов вы можете задействовать своей концентрации. То есть мы не ограничиваемся только микрокосмической орбитой, мы также задействуем 12 чудесных каналов, то есть те, которые идут у нас по ногам и по рукам. Да? С каждым вдохом мы стягиваем энергию, допустим, по переднесерединному серединному каналу и выдыхаем по задне-серединному каналу. И это и есть... Наша Дхарана, то есть это концентрация, это есть Дхарана. То есть, мы здесь видим человека, который занимается асаной, занимается пранаямой и концентрируется на своих энергетических каналах. Конечно же, яма и не яма. Тоже здесь, Потому что я не считаю, что он делает какие-то бесчестные действия или в каких-то неподобающих местах, как это, кстати, сейчас очень модно, где-нибудь в самолетах или на эскалаторах делать, заниматься йогой. Да, Теперь, точно. друзья, например... Статические техники. Продемонстрируй, пожалуйста, ту же самую триконасану, да? триконасану, которую ты делал сначала. И заполни ее этой энергией, про которую мы только что говорили. И именно так, с каждым вдохом мы стягиваем энергию, поднимаем ее наверх до макушки и вытягиваем обратно вниз, опускаем ее к земле с выдохом. И именно так, в статическом или в динамическом начале. Отлично, отлично. Все, благодарю. Я надеюсь, ты понял, что значит заниматься йогой. Йога да. тем и отличается, что это резонансная вещь, да? это резонансская mm -hmm. практика. То есть все нужно делать в резонансе, как концентрацию, как движение, как дыхание и, конечно же, чтить морально-этические нормы. То есть семиступенчатая mm -hmm. йога по Патанджали в каждом мгновении твоей практики, не разделяя ее ни на какие ступени. То же самое, как не нужно разделять варны и касты. Да? То есть варны — это космическая родина, каста — это твой духовный уровень. Это два независимых понятия. Здесь же наоборот, эти все понятия мы резонансно сливаем во время своей практики, и только такая практика может быть успешной, только такая практика приведет тебя к духовному росту, и в конечном счете, если ты человек третьей касты, конечно, то к просветлению. Поэтому, друзья, я очень надеюсь, что вы будете насыщаться этим содержанием, которое я только что сейчас вам продемонстрировал, мой друг это показал практически. Вы насытите свою практику содержанием. И как я уже говорил, неважно, важно, чем вы занимаетесь физически, неважно, какие асаны вы делаете, будь то аштанга-йога или виньяса-йога, будь то йога-йингары, пауэр-йога или какая-либо другая йога, которая вам нравится, просто насытьте свою йогу содержанием. Просто добавьте туда энергетический аспект, добавьте туда морально-этические нормы и добавьте туда, конечно же, концентрацию. Иначе у вас не будет просто духовного роста, тогда вы просто погрязнете в чувство собственной да, важности вот для да. того, чтобы чувствовать себя хорошо, вы будете постоянно хвастаться своим телом, вы будете постоянно хвастаться, как хорошо и далеко продвинулись в йоге, а по сути останетесь на том же уровне, даже, можно сказать, даже может и очернеете. Прелесть. Поэтому, друзья, я очень вам советую заниматься йогой чести, насыщать свою йогу содержанием, оставаться на канале Йога Чести, подписываться на канал Йога Чести и, друзья, до следующего видео. Поступайте по совести и живите честью.